Ребятки, в субботу, не забывайте, в эту субботу, так, в эту субботу 8 апреля будет стрим по на Арк Морженс, а пока что я сыграю в Майнкрафте. Долго я не играл, на самом-то деле, на камеру. Долго не играл. Ну, ладно, сейчас Кейлаунчер и все же Майнкрафт лаунчер не считает часы, нажимая на картинку, поможем тебе на сайте. Сейчас я загружаю Майнкрафт не с Тэллаунчера, а с к лаунчера. Де о, а версия 1.12.2 та самая, кстати, которую я и загружал с T лаунчера Блин, а вот не отвечает. Ну, грузится еще. Можем. Компания изготавливаем. О, вот Minecraft Java Edition. Так, для Дружбанщиков тут Мир был сохранен, в более новой версии его загрузка может. Magic M. Вот это. Вот. Magic M. Это на этой версии Это на этой версии игры. О, Во, кстати, я смотрите, как у себя особенно забахал. Извиняюсь, ребятки, на полный экран. Потому что я сам не вижу нифига, честно говоря. О, вот, смотрите, вот какой себе особняк-то разбабахал. Ой, блин. Так, это дверь, эту, эту закрыть и эту закрыть. Так, тут посмотреть. Эм, да. так. Каменный этап. Порекс возьмем, железную руду не будем, палки, ну, хотя, фигаль не возьмем, вот так возьмем, деревянная железная руда, гравий, мне нужен, этот, мне нужен булыжник, ну, блин, ладно, ладно, короче, так будем делать, и ложимся спать, легли спать мы с вами, ребятки, очень темно что-то, как-то. Ай, ай, ай, я не вижу, нифига. Да, наверное, это из-за того, что это отсвечивается. Вот не, вот тут вот, тут вот, вот тут вот подъем на третий этаж. Мной недостроенный, кстати. Ребятки, вот тут вот будет это выходить дымоход, а тут третий этаж будет делаться. Точнее, да, я делаю его. Ну, я не хочу, чтобы вы говорили, что, у Ванюк забабахает третий этаж, он будет красивым. ни колечки. Третий этаж я забабахаю, ну, потому что я просто его хочу забабахать. Ну да, опять же из ели, потому что тут кроме ели ничего нету. Не вижу, нифига. Наверное, это из-за того, что, у ну, комп, ну, нечистый, и, собственно, ну, как бы... Сломався, называется, называется, сломався. Так, тут еловый саженец. Так, куда-нибудь его посадим. Вот, опять же, вот сюда. Ну, я скелетов сейчас не вижу. Тут, кстати. Так, на... Нет. На... Не, ну, нет. А, не, не, не, не, не, не, не, не, на еловые доски. <Слых> <Слых> ну и все. создаем кирочку каменную и все и идем добывать опять же добывать камень в шахте вы спросите где я нашел шахту ребят а вот шахта за, за домом моим Надо под крышей дома твоего а тут зомби ай блин зомби да хвореты меня блин поджигай тут а Вот все, он. Так, стоп. Эм, ребятки, я не могу пока что этого сделать, потому что у меня нету... Вот. Ладно, сделаем... Пускай деревянный меч будет пока что. Ну, тут деревянный меч, ракета будет... Каменные кирки, так, каменные мечи. Это так, нужно 5. Как минимум 5 камня. И вс. Добыли. 5 камней. Так. Даже 7. Мы даже перевыполнили с вами задание на этот раз. И можем скрафтить теперь каменные кирки и каменные мечи и не один на самом-то деле ребятки не один так тут э -э, нету булыжника чешу пущение моё огромное сюда булыжник добавим хотя нет здесь нет так верстачела верстак верстачек так палки две сюда и здесь Раз, два, три. каменную кирочку. Здесь одну палочку. И раз, два. И мечик один каменный. И палочки. Иду сюда. Так. И вот. И так. Сюда. Сюда, сюда, сюда. Да. Сюда. Я сказал. Да, сказал. Сюда, я сказал. Так. 6 и 40 палочек. И две ловых двери еще есть. Это можно. Ну, мне нужно самое главное смотреть кирочку. Израсходовать полностью эту э -э -э деревянную. А потом за каменную можно будет приспать. Ну и... Так, а стоп, а у меня же еды нет. Так, стоп, на е, на инвентарь. У меня же реально еды нет. Бы одно бы хоть бы один саженец чего-нибудь. точно еще? О во, саженцы пшеницы. Пошли, так на я не, не не не не не не, так куда я шел? А да, то есть я шел домой. Тут покопать нужно немножко, так. Так не берем, так, кирочку не делаем, так, мне нужно мотыга, мотыга, мотыга, я сказал, мотыга, я сказал. Как бы, я, ничего, я нормальный пар человек, ну, что касается, конечно, Майнкрафта, это, сам понимаешь, меня из себя выводит. То, что люди говорят, что мое увлечение никому не нужно. Угу. Это я про тебя, Таня, сейчас писать. Так. Матыгу, матыгу, матыгу, матыгу, каменную матыгу будет небольшой огород длиной в два блока. Пока что. Пока что в два блока. Но я надеюсь, что потом больше будет. Раз мой огородик, да, длиной, так сэм, ну, не два блока будет, а, к примеру, десять блоков. Ой, не, я что, я же у окна уже знаю, как делать. Но для этого, для этой задумки, что мне надо, мне надо очень много песка, честно говоря. Потому что, не, я помню, как это делается, но что надо де сделать, я не помню просто... Ну... Не, я не помню как это делается как делается эта штука которую я хочу так 19 песка идут пускай сюда да и можно так еловые доски еще у меня их полно-полно один стак так идет и сюда еловые доски пускай горят и песочек и вот Не, я не помню, вот реально, ребят, не помню, как делаться баночки. Не помню, ребят, вот реально.